Добрый день, уважаемые коллеги. Пожалуйста, отметьте в чате, насколько меня хорошо слышно. По шкале от 1 до 5. 4, 5, 4, 5, 4, 5. Но в основном слышно меня хорошо. Итак, значит... Тема моего выступления – формирование критического мышления. но Как-то вот это словосочетание «критическое мышление» в повседневной жизни несет немножечко негативную окраску. Потому что слово «критика» у нас воспринимается таким образом, что «критиковать» значит указывать на недостатки, то есть как бы только ругать. Но не соответствует такое бытовое восприятие слов критика и критическое мышление, не соответствует содержанию самого понятия критическое мышление. Значит, критическое мышление, множество существует определений этого понятия. Значит, несколько из них я вот здесь привела на слайде. Значит, но если как бы э, немного перевести на более такой понятный язык, то можно сформулировать по-другому, что критическое мышление — это способность ставить новые вопросы, которые полны смысл, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения. Вот как раз принятие продуманных решений — это э, то, что мы должны в первую очередь сформировать у школьников. То есть не воспитать у них умение повторять по образцу, действовать по заданным каким-то правилам, а умение спланировать свой путь действий, принять свое решение. Как же сформировать? Значит, что нужно уметь для того, чтобы мышление было критическим? Нужно уметь проводить анализ и синтез. Нужно уметь мысли, то есть проводить индукцию и дедукцию, то есть от общего к частному и от частного к общему. Нужно уметь абстрактно мыслить, абстрагироваться от каких-то конкретных понятий. Да? более общем переходить, интерпретировать полученные результаты. Нужно уметь наблюдать, кроме того использовать логику и переходить от абстрактного к конкретному. Значит, не, не формируется критическое мышление только за один какой-то урок, только за один какой-то учебный год, только на одном каком-то учебном предмете. Это должна быть целая система построена. Но, к сожалению, образование у нас все равно направлено на заучивание и повторение. И те задания, которые как бы предполагается, что они направлены на развитие навыков критического мышления, они подчас, ну как бы так сказать, не имеют никакой опоры у школьников. То есть даются задания, навыков для выполнения, которых у школьников нет. Но, видимо, это происходит потому, что авторы учебников, каждый из них своим предметом владеет, в совершенстве и он представляет, как выполнить то или иное достаточно сложное занятие, забывая при этом, что для учащихся, во-первых, не единственный предмет, который он изучает, а предметов у него много, а второе, то, что информация для него новая, то есть он первый, он Большую часть информации, она на него новая. Сразу ее запомнить, базовые какие понятия, и осмыслить. Ученик не может. Вот. Но поэтому такие вот задания, требующие навыков мышления высокого уровня, к ним нужно постепенно готовиться. Должна быть целая, целая система таких заданий. Чтобы не получалось, как это сейчас бывает часто, что без помощи родителей учащемуся просто невозможно справиться с домашними заданиями, в том их объеме и тем уровнем сложности, которые им задают. Итак, значит, что же является основой? как бы конструктивные основы формирования критического мышления. Значит, это как бы вот три позиции. Вызов, осмысление, размышление или рефлексия. То есть три этапа прохода. Значит, на этапе вызова из памяти вызываются уже имеющиеся знания, актуализируются они об изучаемом об предмете, да, об изучаемой теме. Здесь на этом этапе формируется личный интерес. Определяются цели рассмотрения той или иной темы. Значит, ситуацию вызова педагог может создать ну, демонстрации неожиданных каких-то свойств предмета. Умело заданными вопросами. Значит, вот вопросы, ну это отдельная как бы тема, не разговоры, а задавать вопросы. Да? Учителя и авторы учебников как-то предпочитают задавать вопросы, либо уж совсем такие простые, открытые вопросы, ответ на которых лежит на поверхности ну, или в тексте учебника. Или вопросы достаточно сложные, на которые сразу ответить ребенку невозможно. Поэтому вот, внимательно относитесь к тем вопросам, которые вы задаете детям. И помните, если для вас ответ на вопрос очевиден, потому что вы свой предмет преподаете уже много лет, и вы им глубоко владеете, то для ребенка это новая информация а даже, может быть, если и не совсем новые, а вы на прошлом уроке об этом говорили, это не значит, что ребенок уже эту информацию запомнил и осмыслил. Итак, вторая стадия. Стадия – это осмысление. Значит, здесь происходит систематизация полученной новой информации. Здесь ученик должен получить возможность задуматься об изучаемом объекте или понятии, научиться формулировать вопросы по мере соотнесения старой и новой информации. Здесь происходит формирование какой-то собственной позиции. Значит, на этом этапе уже с помощью ряда приемов можно самостоятельно учащимся отслеживать процесс понимания материала. И, наконец, этап размышления или рефлексии. Значит, учащиеся закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные первичные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, как бы, новые знания присваиваются и на основе нового знания формируется собственное представление об изучаемом. Значит, Здесь возможно, возможен анализ собственных мыслительных операций. Значит, какие функции выполняют вот эти вот три, три ступени, три фазы? Значит, фаза вызова значит, выполняет мотивационную функцию, информационную. Коммуникационная. База осмысления содержания несет информационную и систематизационную функцию. И, наконец, размышления. Это коммуникационная функция, информационная, мотивационная и оценочная. Значит, но Значит, что? Необходимо для того, для, сказать, для того, чтобы процесс развития критического мышления проходил успешно. Какие моменты важны для этого? Важна активность учащихся в образовательном процессе. То есть нужно учащихся, ну, чтобы не были они пассивными, активизировать их. Чтобы была организована групповая работа в классе. Соответственно, групповая работа невозможна без навыков общения. Учитель должен понимать все идеи участников как одинаково ценные. То есть нет как бы идей правильных, неправильных. Нет единственного правильного ответа на, на, на какой-то проблемный вопрос. Правильный, неправильный ответ может быть только на простые вопросы типа в каком году допустим, был совершен первый полет в космос. Здесь есть один только правильный ответ, остальные неправильные. Мотивация учащихся на самообразование. То есть без самостоятельной работы, естественно, ничего невозможно. Но вот с, планы, вот с мотивацией это как раз почему-то очень сложно. Очень часто учителя говорят, вот я на родительские собрания тогда ходила, когда учился. И все годы от учителей мы слышали одно. Дети не хотят учиться. Дети не хотят учиться. У вас хороший умный класс, но дети не хотят учиться. И даже психолог их уже в восьмом классе диагностировал и сказала низкая мотивация к обучению. Но нет от психолога совета, нет от учителей никаких как бы не было рекомендаций о том, как же повысить мотивацию. Но я думаю, повышение мотивации к учению – это, скорее всего, дело школы и педагога, преподающего тот или иной предмет. Значит, обязательно должно соотноситься.. То, что изучают дети с конкретными жизненными задачами, конкретными жизненными проблемами, чтобы учащиеся видели, что знания, получаемые ими в процессе обучения, что этими знаниями они могут воспользоваться в реальной жизни для решения реальных проблем. Ну и последним стоит использование графических приемов организации материала. Я сначала хотела более подробно значит, здесь об этом всем рассказывать, но так как время у нас достаточно ограниченное, а информации по данному вопросу в интернете можно найти много, из них можно найти много, поэтому я не буду вам рассказывать о графических приемах организации материала, о тех приемах, которые способствуют развитию развитию навыков критического мышления. Я думаю, те, кто заинтересуется этим вопросом, они сами смогут найти нужную информацию. Мне просто хочется дать несколько несколько полезных ссылочек. Значит, Первая ссылочка, значит, там есть и тексты, и тесты, и упражнения, и инструменты, и тренинги, много всего полезного. Вторая ссылочка на библиографию по книгам о критическом мышлении. А третья ссылочка конкретно на одну из книг, которую часто цитируют в различных источниках. Значит, по этой ссылочке книгу в формате PDF можно скачать. Если есть вопросы, можно задавать их в чате. Если вопросов нет. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Николаевна.